Можно услышать массу разнообразных домыслов по поводу клещей, но не все они подтверждаются в реальной жизни. Давайте разберемся в том, какие из них верны и чем на самом деле опасен укус клеща для человека. В первую очередь следует определить излюбленные места, в которых подцепить клеща очень просто. Среди них хвойные леса и места с повышенной влажностью, такие как овраги и обочин дорог. Период активизации клещей наступает летом и более опасны перед дождем и в пасмурную погоду. Среди распространенных заблуждений можно встретить версию о том, что клещи прыгают на людей с веток деревьев, но это совершенно не так. Перезимовав в опавших листьях, они поднимаются на невысокие ветки, а после принятия удобной позы цепляются за проходящих мимо животных и людей. Встретить клеща намного вероятнее именно на обочине дороги, а не в лесной чаще. После попадания на открытый участок тела клещ абсолютно безболезненно присасывается, вспрыскивая под кожу анестезирующее вещество. Особенно опасен клещ тем, что заметить такое маленькое существо не так и просто, а насыщаться молодая личинка может на протяжении двух суток, а взрослые особи и вовсе до 12 дней. Попадая на тело человека, клещ начинает двигаться в направлении тех участков тела, которые благоприятны для присасывания. Такие участки — это подмышечные впадины, паховая зона, шея, ушные раковины, а также кожа головы. Особую опасность для человека несет именно энцефалитный клещ. Болезнь, которую можно подхватить, приводит к поражению нервной системы, а также двигательного центра. Результатом может быть паралич, инвалидность или даже летальный исход. Для того, чтобы предотвратить укус клеща, собираясь на природу, побеспокойтесь о том, чтобы излюбленные области существ были закрыты одеждой и головными уборами, а также не стоит пренебрегать использованием специальных спреев и мази, предотвращающих укусы паразитов. Таким образом, уберечь себя достаточно просто, а значит, соблюдая вышеупомянутые правила, клещи не испортят отдых на природе. Подписывайся и ставь лайки, чтобы узнать больше интересных ответов.